Мы сейчас приступаем к нашей программе. Я хотел бы напомнить о том, что сейчас мы встречаемся на линии уже у нас доктор Борис Увайдов. И сейчас мы начнем программу. Он будет у нас на громкой связи. Вот. И программа идет параллельно. Параллельно идет в YouTube и в телеграм канале в котором вы сейчас присутствуете, нас слышит. Наши зрители не видят, правда. Ну, собственно, видеть нечего, так как у нас только громкая связь сейчас есть. Поэтому примерно 30-35 минут мы будем функционировать на YouTube, после чего я ссылку отправлю в чат в очередной раз. Сегодня я сделал уже анонс, в котором об этом говорилось. После чего мы продолжим программу, закончим программу на YouTube и продолжим ее в Телеграме. Почему? А потому что, к сожалению, ну не все можно говорить, надо соблюдать правила YouTube, что, в общем-то, мы всегда и делаем, дабы э, сказать, не нести ответственность за нарушение правил. Борис, добрый да, вечер. Да. Здрасте. Добрый вечер. Да. Добрый вечер ну, да, у вас вечер, слава богу, вам. <смех> у меня только 7 утра, и время у нас э, это города Чикаго. Ну, сегодня 22 ноября 2022 года, на всякий случай, э, и в анонсе было сказано, что это достаточно необычное с точки зрения нумерологии, ну, любопытная, будем так говорить, и вообще-то говоря, возможно, возможно какие-то новости у нас сегодня будет. Но одна из приятных новостей, дорогие друзья о том, что доктор Увайдов на вас на связи. И сейчас мы поговорим. Тема нашей программы, сегодняшняя тема нашей программы – эндокринная система, щитовидная железа. Ну, в общем, все, что связано с эндокринной системой. Ну, и продолжение, еще раз повторю, программы в Телеграм-канале уже будет несколько другая тематика, но имеющая к этому, безусловно, отношение. Итак, поехали. Борис, еще раз рад приветствовать. Как у нас дела обстоят сегодня с эндокринной системой в мире, скажем так? Увеличивается, уменьшается заболевание связанные. Ну, в первую очередь, наверное, это щитовидка – это в основном, проблема для, в основном проблема для женщин. Ну и предстательная железа – это проблема для мужчин. Правильно или нет? А, правильно, но просто я хочу поправить, что количество заболеваний щитовидной пары щитовидных желез и желез внутренней секреции у женщин больше. Почему? Потому что они эмоциональны. Второе, вот эта наша эмансипация, она создала такую ситуацию, что нагрузка, стрессовая нагрузка на эндокринную систему возросла. В сотни раз этот представить себе тяжело, если возьмем женщину 200-300 лет тому назад, как образцовку. Но у нее не было такой нагрузки, перегрузки, не было таких стрессов и так далее. Так вот, что интересного, что при различных хронических стрессах йод утилизируется на этот стресс. А на выработку териоидных гормонов не хватает вообще и вот представь себе, мир заблуждается, что если сравнить, какое количество йода человечество принимает по всему миру, наша, я говорю, цивилизованное, наша цивилизация, единственная нация в мире, которая заявляет, друзья, вы все с ума сошли. Мы принимаем суточную дозу йода, в миллиграммах, а вам говорят в микрограммах. Значит, в тысячу раз у нас заниженная доза. Мы что, шизофреники? Мы нормальные люди. Но если японцы живут на 10-15 лет больше, если у них другая философия, у них другая психология, почему бы нам, цивилизованным людям, не учиться у японцев? Что ты можешь сказать на это? Японцы, ну, я могу только согласиться с этим, и, конечно, надо брать самое лучшее, что есть, но Япония – это, так сказать, восток, а мы находимся на западе, и там несколько другая ситуация, несколько другое понимание ко многим вещам. Но там есть другая вещь. К сожалению, к сожалению. Ну, я бывал там, собственно говоря, я не один раз там был, я там был, по-моему, три раза. Вот. И я как бы ну, общался с ними, с японцами, хотя не очень плотно, они, к сожалению, мало в английском языке, они, они только японские и все в основном. Поэтому, но ну, мы же не можем на Западе вот у меня вот такой встречный вопрос. Мы же не можем на Западе применять технологии, допустим, восточные, поскольку образ жизни и менталитет разный просто. Миш, вы немножко, как тебе сказать, ты немножко не понял, о чем я говорю. Сейчас ты поймешь. Хорошо. Мы, мы все люди, не обезьяны, мы не марсиане. Японцы такие же люди, как и мы. Да, у них другая культура. Но речь о чем идет, что у них в сутки получается 13-15 миллиграмм йода и микро А нам, Нас, Орбин, в микрограммах в тысячу раз. Во сколько раз микрограмм меньше, чем миллиграмм? То есть... Так вот нам говорят, говорят, что достаточно нам 250 микрограмм в сутки, а японцы принимают в миллиграммах. Mm -hmm. Понимаешь, разница в чем? Они же не обезьяны, да. Они не марсиане. Они не из другой планеты приехали. Такое Мину... же тесто. Минуточку, же минуточку, прости, я перебью тебя. Нам говорят, что значит нам говорят? Но нам говорят, и что, обезьяны, если мы следуем? тогда не надо говорить, что нам говорят. Тогда значит, у каждого человека… Так что мы должны идти не соблюдать правила, мы должны соблюдать правила. А мы люди послушные. Нам говорят, и мы делаем, особенно вот э, американцы. Они очень послушные. Э, э, женщины вообще говорят в Америке, что это за э, дискриминация, понимаете? Мужиков лечат простату, а нам не лечат простату. Давайте и нам лечить простату. Вот так говорят женщины. Вполне. Они послушные люди, американцы. Так что в этом плане? Да. Я, в Японии другая, другие, это самое, другая, система убеждения или как? Ну, понимаешь, мы говорим о здоровье. Я могу сказать, как врач, где истина, а где заблуждение. Я согласен. И если бы нам давали правильную информацию о эндокринной системе и как она, чем она питается, вот, какими продуктами, какими микро-макроэлементами как цивилизован, как это было 200-300 лет тому назад. Вот представьте себе, в Америке вот 100, 120 лет, 150, когда не было этой цивилизации, так называемой, навязанной, э все американцы были фермерами, и там не было рака, практически а, никто не болел. все было свежее. Борис, а мы... Да, извини, пожалуйста, мы сейчас вступаем на зыбкую почву потому что мы находимся в канале, в публичном канале, и мы не можем говорить о том, что это неправильно, это уже это уже суждение идет. Даже если и это, это и правда... Не я не осуждаю... Нет, ну не осуждаю. у нас есть вопрос. Я сравниваю. Я понимаю. Я сравниваю. Так, давай говорить конкретно, я предлагаю. Мы потом этот все сместим, акценты, мы перейдем в телеграм-канал, и там будет более-менее. У нас есть вопросы с зала, поэтому давайте все-таки ориентироваться на наших зрителей. Дорогие друзья, телеграм каналы я обращаюсь, если в ютюбе все понимают, что, где можно писать, то в телеграм-канале тоже можно задавать вопросы. Я вас к этому призываю. В частности, Наталья у нас задает вопрос. Эндокринология, многим, эндокринологи многим назначают принимать а, аутирокс, Насколько он опасен для организма? Значит, э, э, э, э, да. Я, как бы они ни назывались, у нас есть органические лекарства, которые сам Бог создал для человека. Да. И есть неорганические лекарства, которые человек создал. Ну, кто умнее, Бог или человек? Это первое. Второе. Клетка имеет микроразм. И вот э, она настолько мудрая, что академик Заманов так вызвался. Одна клетка умнее, чем все профес... Профес... Профес... профессора, академики и так далее. мира. Одна клетка умнее и разумнее всех ученых мира. Так вот эта микроклетка, она принимает только органические лекарства. Понимаешь, это программа сверху. А все химические лекарства, какой бы там ни был, да, оно облегчает, но дает побочный эффект на кровь, на почки, на печень, на внутренний орган, на каждую клетку. И теперь, когда я писал книгу ⁇ Победа на вот, я задавал вопросам и фармакологам. И значит врача а профессорам и так далее. Я говорю, ну чем отличается, допустим, значит аспирин, да аспирин простой, вот его вот человек изобрел, и его, допустим, полакучий его и там, это естественный аспирин. Вот чем отличается естественный аспирин от искусственного аспирин? Так вот они не могли ответить. Я говорю, так вот аспирин уже дает 10-15 побочных афетов, включая значит, ядерные кровотечение. А что Бог создал? Почему? Потому что клетка вычисляет тут же, мгновенно. Она принимает только органические субстанции. Химические не принимает. Пусть сами люди делают вывод, кто умнее, человек или Бог. Понятно. Хорошо. В чем причина участившихся и учащающихся заболеваний эндокринной системы во всех, ну и как для мужчин, так и для женщин? Ведь еще какое-то достаточно небольшое время тому назад, ну такого количества не было. Это что, вот все мы начинают... Ну, собственно говоря, инсулин и диабет, мы об этом говорили просто раз, назначают и так далее. Это же все, ну, как бы, ну, скажем, костыли. костыли. Это же нереальные какие-то вещи, они же никак не правильно, были. Правильно, да. Я просто проясняю, да, да, да. что если бы, если бы мы жили так, как жили наши предки 200 300 лет назад, еще лучше первые люди, из, значит, мы потеряли рай мы живем не для того, чтобы болеть вот, мучиться, страдать мы родились мы люди Христос сказал вы боги в нас Бог у нас есть храм Святого Духа да? храм это тел если бы мы правильно вели себя ну как бы все до грехопадения, от потерянного до возвращенного рая. Написав себе, что до грехопадения люди жили вечно. Ну, минимум тысячи лет. Да? Но, никогда так, ничем не было. Да, это, не, ни, это не вечно. Маркер, они не они даже больше жили. Но, тем не менее, да, это правда. Так почему, это... почему случилось так, что мы сегодня... Ну, 80 это уже долгожитель, а 90 это уже таких вообще мало людей. Да. Да. Я тебе сейчас скажу, да. Да, чтобы понятно было всем. Значит, всякая религия имеет истину и имеет заблуждения, предрассудки. И, значит, смотри, вот у нас наши гены, ДНК, РНК... Наша клетка имеет феноменальную память. И нас запрограммировали, нас запрограммировали на 70-80 лет максимум. И даже в Библии некоторые там, в Салоне Давиде, там пишут, ну что там 70-80 лет, а потом уже загробная жизнь. И клеточная память, она уже, насколько ну, там, тысячелетия, она зафиксировала. И вот этот механизм, он встроен в сверхсознание так, что там работает часовой механизм. Вот как вот бомба, которая должна взорваться, атомный реактор должен задействовать в коври, биологическое время, или часы этот механизм. И он у нас заведен на 78 лет максимум. Хотя наши предки жили, конечно, Намного больше. И до сих пор живут намного больше людей. Что теперь получается? Так вот эта эндокринная система, она настолько важна. Почему? Потому что она выделяет гормон. Это, значит, это как порох. Это как значит, горючий, как бензин. Понимаешь, вот, допустим, тлеет, вот, дыма много а огня нет. И если ты возьмешь, найдешь керосин или бензин, и спичку, искру какую-нибудь, сразу огонь, была. вот так действует гормон. И гормоны, они, эта это субстанция, это горючая жизнь, наша жизнь. И вот представь себе, что если в транс порвать эту связь, которые нам навязали на 70-80 лет. И сразу, и вот получается так, пока гормоны выделяются, да, гормоны выделяются, жизнь продолжается. И вот со временем, вот, допустим, старение, да, климаксы, и там всякие болезни и так далее, это уменьшение жизненной энергии за счет уменьшения количества выделенных вот эти, выделенных гормонов. И вся, все железы, внутренние секреты, они подчиняются сверхсознанию. Там уже программа такая стоит. И вот представь себе, когда человек уже имеет минимальное количество значит, гормонов, почему? потому что уже время, время все уменьшается. И метаболизм, обмен вещей, все зависит от этих гормонов. И представь себе, что мы прерываем и в сверхсознание, в сверхсознание, мы как бы словесно, словесно, потому что клетки слышат нас, как дирижер, как оркестр. 200 человек оркестр. Все слушают, что говорит, что жестикулирует режиссер. Клетки наши повинуются нашим мыслям. И вот представь себе, мы прерываем этот механизм, и сразу гормоны горючие идет вверх. Взорвалась атомная бомба. И человек может жить по 200-300 лет и так далее, как наши предки. Почему я говорю 200-30 лет? Потому что когда был ä, Петр I, представь себе, тогда хлеб без амаранта делал. И вот, ä, значит, люди... Мы жили по 300 лет и больше во времена Петра. А почему тогда, скажи, пожалуйста, действительно, жили да, по 300 лет? А почему тогда вдруг он издал указ уничтожать старцев? Есть такой указ, действительно, реальный указ. Уничтожать есть, стар... да, я, теск... да, я, теск... старцев, умертвлять да. старцев, 300 летних и по... выше. Да. Почему-то есть специальное подразделение и так далее. Ну, может быть, это пришельцы, может быть, это анунаки из других планет и так далее. Они контролируют количество населения. Знаешь, Мальтис, да, Я просто сказал, что ну, да. население развивается по геометрической прогрессии и так далее. И так далее. И есть какие-то значит, сверхлюди или пришельцы, они контролируют. Поэтому Петр, он уже был фальшив. Это не настоящий Петр. Поэтому он истреблял людей, таким образом. Вот, хлеб мы делали из амаранта, это самое дорогое масло, это амарантовое масло. Вот. Америка это знает все. И хлеб делали, и из лебеди делали, и из крапивы делали хлеб. Понимаешь, все было другое. Так вот, это все наши болезни, Миша, это болезни цивилизации. Такая цивилизация она должна, она сама себя уничтожает. Это самая страшная, глупая и тупая цивилизация, которая пошла против здоровья и законов природы и законов Бога. Борис, у нас есть вопросик, это правда не вопрос, а констатация факта. Ну вот, Татьяна, ну это гормональные препараты, неважно какой препарат, ну, увеличился вес на 10 килограмм, слезло, да, сейчас все в норме, да, вот. но вес остался. Почему? И как его, так сказать, сбросить? Или это уже все? Значит, вся... Нет, это, значит в двух словах я могу сказать, что вся, значит, вся вареная жареная пища, вся вкусная, да? которая употребляется по часам, три раза в день, она превращается в жировые клетки. Это наркотик. Это такой же наркотик, как героины, какая-нибудь. Вся пища. Так вот, значит, доктор Уокер так выразился. У 120 лет прожил доктор Уокер. Он сказал, современного человека правильно заставить есть. Надо заставить два дула пистолета. Ты на такого человека? Вот цивилизованный. Который был староедан. Сто процентов. А как насчет... <д Transfer> э, ну, All может быть, есть. Как насчет диеты? Вот как ты относишься к диете? Я вообще не признаю никаких диет. Диет только для дураков. А почему? -то. Должно быть или правильное питание, или неправильное. Все диеты, они не работают вообще. Если бы какая-то диета работала, но не было столько ожиревших, Значит, вся эта диета рассчитана только на дураков, которые слепые еще, понимаете, ничего не понимают. А почему? Не потому что многие талантливые люди, там, знаешь, архитекторы, строители и так далее, но в здоровье у них нулевые, нулевые знания. Поэтому как я могу разговаривать с этими людьми, чтобы они понимали? Им надо сначала почитать азы этих ученых у которых я учился всю жизнь. Понятно. Но мы сегодня... Э, сказать, время это прошло. Э, и сегодня люди уже за столько лет, за сто с лишним лет, приобрели определенные привычки. Э, но, естественно, э, сегодня люди, которые были, так сказать, у истоков того, как было, они, конечно, столько лет еще и, и близко, уже не прожили, точнее, Поэтому а новое поколение, которое рождается, тем более, все идет только ну, по пути какого-то механистического следования ну или какие-то вот привычки. То, что вот мы уже сказали о том, что очень послушные люди, они следуют советам, и как это без лекарства можно обойтись. Которая таблетка, естественно, никого до сих пор, по-моему, не вылечила. Да? Но как вернуться обратно к истокам, если ну, ни в чем нельзя, ну, молодое поколение убедить, это невозможно, и, да, и убеждать не надо. Тогда что делать? Что делать, я скажу. Надо им читать и изучать профессоров настоящих. Есть лжи учителя, есть истинные учителя. Вот надо их читать, вот классик. Доктор Шелтон, Доктор Уокер, доктор Брексени профессора, знаменитый пиктом. Дальше Хиттон, ХТМ, 50 книг написал. Доктор Сильдон, доктор Волок. Слышал про доктора Волока? Нет, я у него там нет. Он, он и ветеринар, он и натуропат, и он ортодоксальный врач. Вот генерал. Вот. Он распространяет, мы с ним часто встречались на медицинских конференциях, гениальный человек, я у него в гостинице жил, там на минеральных источниках в Лос-Анджелесе, у него своя гостиница была. Вот. Ну, если я буду сейчас говорить о нем, это сутки надо говорить о том, как он лечил людей, какими методами и так далее. Вот. вот у таких людей надо учиться, чтобы человек сказал, о, я же заблуждался. пускай слушай мой YouTube-канал. У меня там 700 бесплатных роликов. Это целая академия. 700 роликов без копейки денег. У нас большая вот большая. есть замечание, ну, так сказать, или э, какое-то вот такое э, высказывание. Э, у нас вот Эдуард пишет, написал, а мне кажется, что э, уничтожение цивилизации на самом деле – это развитие. Мы в процессе или отвыкаем от еды, или привыкаем к меняющейся окружающей среде. Новое здоровье Браво, через... Идиотровку. Новое здоровье через да, приспосабливаемость. Да. Это да. согласен, да? кто быстрее да? проснется. Угу. Я согласен, да. Кто быстрее проснется. А кому это не доноится. Он не созрел. Ну не созрел. Мой отец родной, умер от рака легких. Он не созрел мне верить. Он верил в белый халат. Так. Я за его жизнь боролся полгода. Я знал. Он верил в операцию. Я все предсказал, что будет с ним, если он пойдет на операцию. Понимаешь? Мой родной отец. Он вот такая, значит, как тебе сказать. Ну, кто виноват в этом? Его ну, вот так так воспитали. Ну, Подожди, ну, мы должны быть, вообще-то говоря, справедливы, первое. Второе, мы должны рассматривать и другую ситуацию. В данном случае, допустим, да. Но было и очень много других случаев, когда люди поверили целителям, так сказать, да, каким-то альтернативщикам, так, да, и пошли с ними. Вот я знаю таких, такие случаи, и мои знакомые такие были, я уже рассказывал. И никто не говорит о том, что если они пошли бы с современной медициной, они бы выжили, допустим. Но во всяком случае, были случаи, когда совсем все наоборот. Я могу привести... Нет, я, кстати, я не спорю. Сейчас. Я, не спорю. Правильно. я просто хочу сказать, да. что у каждого человека своя судьба есть. Вот об этом, вот, об этом и парни. идет речь. Я помню, да, я, помню да. я помню, вот послушай, я помню, у нас в эфире был мой знакомый, меня с ним познакомили, известный актер да, российский, вот, Александр Саша Кузнецов такой, ну, наверное, кто-то видел эту программу ну про него наверное знаю те кто смотрит фильмы я собственно не знал поскольку ну, я достаточно давно здесь ну вот джек восьмеркин американец самый известный как бы фильм где он молодым вот играл этот вот и короче говоря у него он умер в возрасте 60 лет от рака онкология предстательная железа как раз вот то о чем мы сейчас говорим Ну, он перепробовал вообще-то говоря все. Он перепробовал и методы современные, да, он был в госпиталях, он проживал в Соединенных Штатах, кстати, да, где, в общем-то, очень хорошая медицина, как мы уже говорили, она, ну, вообще даже в подметке не годится, любая другая, ну, просто, просто невероятная, действительно, возможность лечения. Ну, и вот... Он как-то в один момент, он даже поехал в госпиталь Джона от Бога в Бразилию. Ты знаешь об этом, да, я рассказывал. Вот. И я как-то посмотрел передачу, после того, как он умер, Малахов сделал передачу. Ну, это было, я не смотрю эти, но поскольку это связано было с Сашей, а я ему тоже давал какие-то, в свое время пред, предлагал какие-то варианты, он меня спрашивал, Вот. где его коллеги, актеры, да, ну, так они охаивали вот это вот все, мягко говоря, вот эту вот альтернативную медицину. Варианты только один. Это надо было в госпитале, надо было идти и продолжать, и продолжать, и продолжать. И случаев выздоровления огромное количество. Огромное количество. Вот. Я знаю одного такого в Чикаго, очень тоже известного человека, или Илья Р... <coughs> Рудяк такой есть у нас, который... Тоже у него была онкология. И ему ну, вырезали много. Его спасли, короче говоря. Хотя он должен был и метастазом, и все, что угодно. Но его спасли. И, Конечно, ограничения, огромное количество. Но он как-то говорил, ну, ну что? Я понимаю, что <ф> мне много чего теперь уже нельзя. Но я ведь живу. Понимаешь? Вот как ты считаешь? Вот Человек живет, его вылечили. Вылечили ли его? Поскольку если мы будем вдаваться в какие-то ну, высшие материи и говорить о карме, а в Айурведе, кстати, написано о том, что любая болезнь это кармическая болезнь, любая, тогда... Правильно. Да, правильно, ты согласен. Тогда вылечили ли его механическим образом, как... он живет, правильно, но он вылечил от кармической ситуации или нет? Вот как бы ты это интерпретировал? Я тебе скажу, значит, вот я, я, я говорю факты. Я не буду никого обманывать, это не в моей натуре. Э, нас так воспитали, что если я увижу кошелек, где-то валяется, полное с деньгами, я его отнесу в полицию. Ну, так это было, я терял кошельки с деньгами. И в Америке я находил полица, понимаешь, вот здесь бы в других государствах вряд ли. В Израиле тоже я терял кошельки и тоже мне Вот. Не брали деньги. Вот это воспитание, это культура. Так вот, медицина это, я сказал, не только наука, но и искусство. Понимаешь, вот искусство. Вот теперь я скажу свой опыт что, допустим, сахарный диабет первого-второго типа, за 50 лет моего клинического опыта я могу из 100 человек вылечить 80-90 человек. Если бы я сказал 100, я бы был отмачен, потому что это кармический. вот Ему по, по карме надо болеть и страдать. Его никто не вылечит. Он будет страдать, и только там, пока, пока его грехи не хочется, он не покается. ну, допустим, кого-то хотел отомстить, злой, зависеть, и так У каждого свои грехи есть. И пока они не сгорят, эти грехи и так далее, выздоровления полного не будет. Это тоже кормить, понимаешь? Но я на свой опыт говорю, что Бог. Хочет всех лечить, если только уйти от этих всех видимых, сознательных или бессознательных грехов. А что такое грех? Это, это не трансгрешн, ну знаешь, что такое трансгрешн. Нарушение законов здоровья, законов природы и законов Бога. Это есть трансгрешн. Поэтому я работаю сразу на трех, на четырех уровнях. Не только физиологически, не только мы тело и лечим, и кровь, и органы, и клетки. Это физиологически, да? можно сказать, биологически, тебе Но еще эмоциональный, метафизически, ментально, и думаю. Потому что человек – это не только кости, кожа, кровь э э и органы внутренней системы. А человек – еще душа, дух. Тоже нужно лечить этого человека. И представь себе, кто мне верит, тот выздоравливает. Потому что он исполняет мои предписания. Поэтому я говорю, что мой 50 лет клинического опыта, допустим, сахарный диабет, присадчатая железа, аденома, все излечивается. Вот. Из 100 человек, 80-90 я могу вылечить. А, Борис. Да, понятно, Борис. А, Но, ну, как я говорил в начале программы, у нас YouTube будет продолжаться примерно 30-35 минут. Вот то, что я смотрю, мы в эфире 34 минуты. А вот сейчас я оглашу вопрос, который в телеграм канале да, и мы закончим трансляцию на YouTube, поскольку этого делать мы не можем. Я уже вижу, YouTube уже прислал восклицательный знак, некий, да, наметку на то, что есть вещи, которые, ну, говорить... Они, они не принимают, короче говоря, у них есть алгоритм вычисления того, что можно, чего нельзя. Поэтому соблюдать правила мы обязаны. Вопрос звучит так, вот в течение там нескольких секунд. Так вот, доктора говорят, сейчас не надо отвечать, я закрою программу на Ютьюбе, и мы продолжаем непрерывную программу в Телеграме. И дальше мы перейдем ко второй части. Доктора говорят, что от рака вылечить совсем нельзя. После проведенного курса лечения современными методами традиционной медицины практически все живут с достаточно большой вероятностью рецессии возвращения вылеченного заболевания в скобочках. Это у нас говорит Эдуард. И я сейчас прощаюсь, благодарю наших зрителей на YouTube, которые были вот в этой программе, и мы остаемся в Telegram-канале.